Эта программа была создана благодаря финансовой поддержке друзей и партнеров в служении Джойс Майер. Все, что вам нужно, это попросить Бога простить вас. Он это сделает, и потом вы сможете смело и уверенно молиться. И просить Бога помочь вам в ваших нуждах. Ведь Бог помогает не потому, что вы такие хорошие. Он помогает потому, что Он добрый. Наших знакомых, особенно в церкви, по-настоящему пребывает в мире. В мире с Богом, в мире с собой, в мире с другими людьми. И не теряет мира в трудностях. Не так много, как должно быть. В современном обществе неуверенность стала настоящей эпидемией. Неуверенные люди. Несчастные люди. И верите вы или нет, но они делают несчастными и остальных. Когда вы общаетесь с неуверенным человеком, то вам кажется, что вы все время пытаетесь лавировать между льдинами и обходить острые углы. Вам нужно особо следить за своими словами и за своими действиями, и обидеть их очень просто. Сегодня я буду говорить на эту тему, и ни в коем случае не хочу никого обидеть. Если вы неуверенный человек, то не обижайтесь на меня. Я раньше была очень неуверенным человеком и постоянно хотела, чтобы мой муж говорил мне то или делал это. Когда же он этого не делал, то я разочаровывалась и расстраивалась. И если этого не делал тот человек, я расстраивалась. Если этого не делал этот человек, я тоже расстраивалась. Если честно, мы не должны говорить. Я такая неуверенная. О, я неуверенная. Мы не должны себе этим оправдывать, чтобы оставаться в рабстве. Я, например, хотела всех контролировать и говорила, «Ну, я хочу все контролировать, вот я такая». Нет, лучше скажите, «Мне нужно измениться». «Мне нужно довериться Богу, покаяться и измениться». Почему мы не можем сказать неуверенным людям «доверься Богу» и перешагни через свою неуверенность?» Почему все постоянно должны танцевать вокруг какого-нибудь неуверенного человека? Вы могли бы реагировать лучше, но часто мы этого не замечаем. Мы и не расцениваем неуверенность как проблему, с которой нам нужно бороться и просить для этого у Бога помощи. Бог хочет, чтобы мы были уверенными, а не сомневающимися чтобы мы были смелыми. Бог хочет, чтобы мы знали, кто мы во Христе. Мы должны быть достаточно смелыми, чтобы противостоять дьяволу именем Иисуса Христа. Если мы боимся нескольких людей и того, что они о нас подумают, то как же мы будем противостоять самому дьяволу? Вы не должны жить в страхе. Вы не должны все время сосредотачиваться на том, что думают о вас люди. Люди всегда о ком-то думают, если не о вас, то о ком-то другом. Вы можете сказать себе, «Все прекрасно, я не буду переживать о том, что обо мне думают люди». Аминь. Я знаю, что среди присутствующих и среди наших телезрителей есть много тех людей, чьи чувства когда-то ранили. Вы можете сказать «Вы просто не понимаете мои чувства». Честно вам скажу, если вы узнаете про мое прошлое, то вы не станете говорить мне про свои чувства. И если вы продолжите вариться в своих чувствах, то не получите всего того, что Иисус вам даровал ценой своей смерти. Повторю, если вы будете продолжать лелеять эти чувства, то пропустите многое из того, что подарил вам Иисус ценой своей смерти. Вы можете пойти на небо после смерти, но не сможете радоваться здесь, на земле. Когда я была неуверенной, я не радовалась жизни. Вы похожи на марионетку, в сините которой держит в своих руках дьявол. Ему только нужно дернуть за эту веревочку, чтобы вы среагировали так, дернуть за ту веревочку, чтобы вы среагировали иначе. Я хочу, чтобы вы взглянули на неуверенность по-другому, никак на какую-то неисправимую особенность вашего характера. Вы задумались об этом, не так ли? Вы думаете, что я придираюсь к вам, но это не так. Совсем нет. Я просто хочу, чтобы вы были свободны. Но вы не получите свободу, если будете лелеять свою робость, страх, неуверенность и прочие негодные мысли о себе. Тогда вы не получите свободу, и дьявол украдет у вас ту судьбу, которую Иисус даровал вам ценой своей смерти. Вы не обязаны до конца своих дней испытывать неуверенность. Вы можете узнать, кто вы во Христе. Вы можете быть смелыми, можете поднять голову и жить такой жизнью, которую приготовил для вас Бог. Если вы один из тех неуверенных людей, с которыми Бог сегодня хочет говорить, то скажите сами себе, «Да, Боже, это должно быть я. Ты понимаешь меня, и я надеюсь, что больше не буду этим оправдываться. Мне нужно вырасти и измениться». Аминь. Пока мы будем неуверенными, у нас будет беспорядок, трудности и разочарование. Праведность же и знание того, кто вы во Христе, приведут вас к уверенности. К уверенности. Если вы не уверены, то внутри вас происходит нечто вроде электрического замыкания. На прошлой неделе я летела на самолете. У нас была пересадка в Атланте. За 40 минут нам нужно было сменить терминал. Для этого обычно приходится куда-то идти и идти по каким-то коридорам. Потом вы заходите в самолет и садитесь. Через несколько минут после того, как я села, пилот сказал... Вынужден вам сообщить, что у нас произошло замыкание в электропроводке, и вам придется покинуть самолет. Если это можно исправить, то мы вам сообщим, сколько времени это займет. В конечном счете, у них ничего не получилось, и нас посадили в другой самолет. И вот что интересно, пока было замыкание в электропроводке, самолет не мог лететь». Также, если у вас замыкание в вашей электропроводке, если вы не знаете, кто вы во Христе, если вы не уверены, если вы терзаемы сомнениями и страхами, и вы тоже не сможете взлететь, вы будете стоять и не сможете никого никуда перевести. Бог хочет, чтобы не только вы были исцелены и счастливы, Он также хочет действовать через вас, чтобы другие тоже были исцелены и счастливы. Кому-то из вас сегодня нужно принять решение, мне нужно прочитать, что в этой книге сказано про меня, и действовать в соответствии с этим. Некоторые из вас так долго просидели здесь, что натерли до блеска церковную лавку. От того, что вы только сидите и сидите. А что нам нужно сделать, так это поверить Богу. Вам нужно сказать, я верю этому, я буду действовать как человек Божий. Я буду действовать как человек, у которого есть власть над дьяволом. Я буду действовать как человек, у которого есть Божья сила и праведность перед Богом через Христа. О, я хотела бы это ощущать. Не заставляйте меня к вам подходить и трясти вас. Чувства тут совсем ни при чем. Здесь нужно решение. Вы решаете, как будете жить, а ваши чувства присоединяются к вам позже. Я сказала, вы решаете, как будете жить, а ваши чувства присоединяются к вам позже. Вы не можете ждать чувств. У Бога сначала вера, а потом видимая. Сначала вера, а потом видимое. В 11 главе Евангелия от Марка сказано, «Верьте, что получите, и будет вам». Скажите, «Я верю, что был оправдан перед Богом через кровь Иисуса Христа. И мне не важно, что я чувствую. Я верю в то, что Бог говорит обо мне в Своем Слове, больше, чем то, что говорят мне мои чувства, больше, чем то, что говорят мои мысли, больше, чем то, что, мысли, больше, чем то, что говорит обо мне кто-то другой. И я на этом стою». Я верю в Слово Божье. Я могу даже слышать, как кто-то из наших телезрителей говорит, «А откуда вы знаете, что это правда?» «А откуда вы знаете, что это правда?» Я скажу, откуда я уверена, что это правда. Я знаю, кем я была до того, как поверила этому. И вижу, какое меня сделало Божье Слово. Эти слова не могли бы изменять людей, если бы были неправдой. А это правда. Правда. Аминь. Что происходит, когда в вашей жизни нет праведности, когда вы не понимаете, кто вы во Христе? В таком случае у вас нет радости, нет мира, нет смелости, особенно смелости в молитве. Библия говорит, что вы не имеете, потому что не просите. Там предлагается просить смело. И Ифтианам 3.20 сказано, «Бог может сделать несравненно больше всего, чего мы надеемся, чего просим или о чем помышляем». Словно Бог говорит вам, «Ну же». «Попроси меня о том, что превосходит Твое воображение. Попроси у меня то, что Ты считаешь невозможным. Попроси у меня то, чего по Твоему мнению Ты не заслуживаешь». Вы меня не услышали. Я сказал: попроси у меня то, чего по Твоему мнению Ты не заслуживаешь. С Богом вы не получаете того, что заслуживаете. Вы получаете то, что заслужил Иисус. Аминь. Прочитаем Евреям 4 главу стихи с 15 по 16, и вы можете это прочесть на экране. Я хочу, чтобы вы прочитали эти чудесные, потрясающие стихи. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, тут говорится об Иисусе, который не может сочувствовать и сострадать нам в немощах, слабостях и несовершенствах наших, и понимать, как нам трудно противостоять искушениям. Слава Богу, что у нас есть Спаситель, который понимает нас, понимает наши немощи, понимает, что нам трудно жить в том мире, в котором мы живем. Он понимает, что у нас много искушений. Он понимает, что хотя мы еще не там, где должны быть, мы уже не там, где были раньше. Мы на пути, и мы движемся. Именно этому мы и учимся на этих служениях. «Я на пути, я еще не пришла, но ха-ха, дьявол, я буду радоваться на своем пути». Вы меня слышите? «Я еще не пришла, но ха-ха-ха-ха-ха, дьявол, я буду радоваться на своем пути». Но мы имеем такого первосвященника, который, подобно нам, искушен во всем, но ни разу не согрешил. И так он понимает, у Иисуса были те же чувства и те же искушения, что и у нас. Но он не согрешил. Он был для нас совершенным примером. Посему с дерзновением. Скажите, с дерзновением. И с уверенностью. Скажите, с уверенностью. И смело. Скажите, смело. Мне нравятся эти Слова. «Да приступаем к престолу благодати, престолу незаслуженной Божьей милости грешникам, чтобы нам получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Если бы я могла сказать эту фразу иначе, как говорю в обыденной жизни, например, в разговоре с кем-нибудь, то это звучало бы так. «Эй, послушай, Бог понимает тебя. Он знает, что у тебя есть слабости». И Он работает над тобой. Он тебя постоянно меняет. Ты еще не там, где должен быть, но, слава Богу, уже не там, где был раньше. Ты на пути. Просто не сдавайся. И запомни, все, что тебе нужно, это попросить Бога простить тебя. Он это сделает, и потом ты сможешь смело и уверенно молиться. И просить Бога помочь тебе в твоих нуждах. Ведь Бог помогает не потому, что ты такой хороший. Он помогает потому, что Он добрый. Все мы люди, у нас куча проблем, и мы стараемся как можем. Только один Бог знает, кто из нас прав, а кто виноват. На небесах узнаем. Но Бог точно спросит. Вы знаете моего сына? У вас есть отношения со мной через Христа? Иисус умер не для того, чтобы у нас была религиозная символика какой-то доктрины. Он умер для того, чтобы мы знали Его и имели с Ним взаимоотношения. В этом все и есть. Филиппийцам 3.3 здесь говорится, что мы должны доверять Христу, а не себе, не связям. Не надо надеяться на какое-то положение в обществе, или на физические преимущества. Уверенность Израиля не базируется на том, что он хорошо поет, и у него нет в этом преимуществ перед человеком, не знающим нот. Моя уверенность тоже не базируется на том, что я умею хорошо говорить, а кто-то нет. У вас может быть 12 научных званий, но ваша уверенность и ваша ценность не в этом. Она не может из-за этого быть больше, чем у человека без образования. Наша уверенность и наша ценность определяются не тем, что мы делаем, что мы делали или можем делать. Наша уверенность и ценность должна быть только во Христе. Хорошо, если вы, вставая по утрам, будете говорить, «Без тебя я ничто». Без тебя я ничто. И все то, что я могу делать, могу делать только с тобой. А без тебя я бы ничего сделать не смог. «Без тебя я бы ничего сделать не смог». Если вы не уверены, если вы часто сомневаетесь, то ваш взгляд, судя по всему, не туда направлен. Вы смотрите на себя. Когда все израильские ополчения побоялись идти на Голиафа, что юный Давид, сладкий псалмопевец, понял, что может поразить великана, и не потому, что смотрел на себя, но потому, что смотрел на Бога, с которым в пустынных местах у него возникли тесные отношения. Кто из вас, проходя через пустыню, замечал, что у него стали лучше отношения с Богом? Аминь. Вы пойдете на великанов. Вы можете всех их истребить, если узнаете, кто вы во Христе. Есть тот человек, который изголодался по такой уверенности, изголодался по смелости? Кто уже устал от лицемерия? Кому надоело постоянно производить впечатление? Если вы не знаете, кто вы во Христе, и если мы не знаем, кто мы во Христе то мы склонны сравнивать себя с другими людьми и соревноваться с ними. И здесь есть люди, которым надоело постоянно быть кем-то другим. Также молиться, использовать тот же план чтения Библии. Вы можете быть очень счастливы тому, что стали молиться 15-20 минут, что вам удалось этого добиться, но только до тех пор, пока не сядете обедать с какой-нибудь суперхристианкой. И она вам рассказывает, как она встает еще до рассвета и молится по 4 часа. И если вы не будете знать, кто вы во Христе, то вы подумаете, что все ваши достижения – ничто, и что вам нужно еще усиленно пытаться дорасти до ее уровня. И вот вы пытаетесь сделать, что делала я. Вы берете часы и закрываетесь в комнате, заранее всех предупредив, «Я буду молиться каждый день по четыре часа». Не входите, пока я сама не выйду. Вы молитесь пять минут и засыпаете. и я так рада, что перестала смотреть на часы. Я просто счастлива, что перестала все мерить часами. Я уже не молюсь по часам, я не читаю Библию по часам, я не поклоняюсь по часам. Я не засекаю, сколько молюсь и сколько не молюсь, я не засекаю, сколько я читаю и сколько не читаю. Я только знаю, что у меня хорошее отношение с Богом, и я кормлю свой дух до полного насыщения, а когда проголодаюсь, снова обращусь к Богу за пищей духовной. Вы понимаете, что если вы все делаете по часам, то сломаетесь. Ой, если бы вы могли бодрствовать со мной этот час, можете ли вы молиться со мной этот час? Мы взяли это место из Писания и сделали из него закон. Если мы молимся меньше часа, то у нас возникает чувство вины. Но если же нам все-таки это удается, то потом я сама становлюсь суперхристианкой и смотрю свысока на кого-нибудь, на младенцев во Христе которые усиленными боями отвоевали пять минут и каждое утро стали посвящать их молитве. Почему бы нам не оставить людей в покое? Бог их учит этому. О, оставьте меня в покое. Бог сам со мной разберется. Самое интересное во взаимоотношениях с Христом – это то, что они каждый день новые и для всех разные. Каждый человек, который пишет книгу, излагает свое понимание, включая и меня, и среди них есть много интересных я многому учусь у других людей. Если же вы пытаетесь делать то же самое, что и другие, то, что другие предлагают вам, то это служит поводом для расстройства, и у вас возникает чувство вины из-за бесплодных, хотя и усиленных попыток. В таком случае вам нужно остановиться и сказать, «Возможно, Бог не помазал меня на это. А какой у Бога план лично для меня?» Потому что наш труд для Господа не должен угнетать нас, изматывать и давить на нас. Нас. Мы должны при этом получать радость. Кто-нибудь меня здесь слышит? Перестаньте сравнивать себя с другими людьми. Вы особенный. Если бы Бог хотел, чтобы мы все были одинаковыми, то не давал бы нам тогда разные отпечатки пальцев и разные ДНК. Мы все разные, разные, разные, разные и это хорошо. Это хорошо. И если вы немного со странностями, это тоже нормально. У меня свои странности, и это нормально. Но скажу вам, что я расту. Я еще не там, где должна быть. Но уже не там, где была раньше. Я на пути, и я расту. Аминь. Я так усиленно пыталась быть другой, что в конце концов разочаровалась. Я не знала, какой должна быть. Я пыталась быть похожа на Дэйва, пыталась быть похожа на жену пастора, похожей на мою соседку, похожа на того или этого. И это тяжкий труд. Как вы можете быть другим человеком, если вы — это вы? Вы должны быть собой, но это не значит, что вам не нужно меняться. Вам нужно меняться с Божьей помощью. Мы не сможем измениться, постоянно применяя на себе... То, что помогло другим. Если вы не знаете, кто вы во Христе, то не знаете, что такое Божья праведность. Если вы не уверены, то будете жить в страхе и сомнениях. И вы будете бояться сделать следующий шаг. «А если у меня не получится? А если это не от Бога?» «А если получится?» В любом случае, это не конец света. Вы только скажете, «Это не сработало. Я больше не буду это делать». Когда вы уверены, то не будете бояться пробовать что-то новое, потому что вы будете знать, что если вы потерпели неудачу, то это не значит, что вы неудачник. Есть разница между неудачей и неудачником. Человека можно назвать неудачником только тогда, когда он сдался. Но это не про нас. Так что освободитесь от страха. Неуверенных людей легко обидеть, они очень-очень ранимы. Они сами о себе говорят негативно для того, чтобы другие их утешали. А для ободрения им нужна тройная порция. И последнее, что я скажу, хотя это совсем не последнее, такие люди не могут принимать обличение ни от Бога, не от людей, через которых Бог действует, чтобы они в любви могли направить этого человека. Такие люди просто не выносят замечаний и впадают в ярость, когда вы это делаете. Знаете почему? Потому что любое замечание они воспринимают как очередное отвержение. Если мы знаем, кто мы во Христе, то можем слушать все, что говорят другие люди, и отвечать, хорошо, я помолюсь об этом. Возможно, ты видишь то, чего не вижу я. Я об этом помолюсь. Вы молитесь об этом, и если Бог говорит, что это ерунда, то вы не слушаете этого человека. А если Бог говорит это верно, я уже долгое время пытался тебе об этом сказать, тогда вы вернетесь и поблагодарите этого человека. Мой сын однажды сказал мне, после всякого серьезного обличения, которое вы с отцом мне делали, Бог говорил мне, что уже трижды Он меня в этом обличал, но я не послушался. Каждый раз, когда люди обличают вас, или вы получаете обличение через такую проповедь, как это, я уверена, что вы уже слышали об этом от Бога, и, возможно, уже много раз. Бог пытался вам об этом сказать, но вы этого не принимали. Может быть, кто-нибудь это сделает? Чтобы преодолеть неуверенность, нужно поверить в то, что о вас говорит Бог. И часто это нам непросто сделать, потому что наши чувства говорят противоположное. Мы можем не испытывать любви, не чувствовать себя победителями, не испытывать уверенности. Но если вы начнете верить, то вера займет место чувств. Нам нужна вера, когда мы не видим того, чего хотим. Если вы начнете верить в то, что Божье Слово говорит о вас, в то, что Бог любит вас, что у него есть прекрасный план для вашей жизни, что вы можете быть в нем уверенными, что у вас есть власть над дьяволом, что Бог... Божья сила пребывает в вас, что вы праведность Божья во Христе, то вы увидите потрясающие изменения в своей жизни. Все мы на пути. И часто этот путь намного длиннее, чем нам хотелось бы. Каждый человек мечтает о том, чтобы его любили. Вас любят. Вас любит Бог без всяких условий. Его любовь к вам безгранична. Поверить в Божью безграничную любовь вам поможет мини-книга Джойс Майер «Скажи им, я люблю их». Если вы хотите получить эту книгу от нас в подарок, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. Я верю, что главный вопрос, которым мы все должны задаться, это «Расту ли я духовно? Делаю ли я успехи в своем духовном развитии?» Признаться, я много лет ходила в церковь, но не росла. Я просто ходила в церковь. Мы должны полюбить слово. В первом послании Петра 2.2 говорится, «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко» дабы от Него возрасти вам во спасение. Это предполагает взаимодействие со Святым Духом, чтобы то, что досталось нам в подарок от Бога, сослужило добрую службу и стало находкой для всего мира. Духовный рост, духовная зрелость — это не только важный, но и увлекательный процесс».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 Эта программа была создана благодаря финансовой поддержке друзей и партнеров в служении Джойс Майер.